Гутен Морген 7 утра Бангкок Как же хочется спать Смотри, как оживлено 7 утра Мы в это время обычно десятый сон видим У нас сегодня в Бангкоке съемка Чего? Что я снимаю? Производство косметики? Склада? Офиса. Мы даже не знаем, что там, да? Понятно. В общем, производитель косметики в Бангкоке есть. Вот. Но что там, мы пока еще не знаем. Точнее, что за продукция-то они очень хорошо знают. А что там за склад офис и вообще куда мы едем, не понятия не имеем. Ну, в общем, вот. И эта проблема. Как показать полезное, но ну, так, чтобы еще было интересно. У нас есть тема, которая интересна нам и определенной части нашей аудитории. Но ее визуальный потенциал, так чтобы было интересно ее смотреть, ну, не всегда хороший. Давайте объясню. Хорошо, если тема, допустим, связана с пляжем, с видами города, недвижимость какая-нибудь, места отдыха, ну и вообще объекты вроде да, той же больницы, мэрии. В общем, любое место, где есть хоть какое-то движение и возможная смена картинки. Но в данном случае мы едем в скучный офис. В лучшем случае это будет склад. Вот, и чтобы как-то оживить видеоряд, ну что нужно показать, движение какое-то производство, да, чтобы опять-таки было интересно смотреть. Работа завода фабрики всегда интересно. А, но проблема в том, что мы не знаем, есть ли там производство. Вообще запущен ли какой-нибудь конвейер на этом производстве, если оно есть. И, ну, и пустят ли нас вообще туда снимать. Как он называется? Супопорн. Супорн. Полное видео производители тайской травяной косметики супопорн. Вы можете поставить по ссылочке у Таи на канале. Ну а здесь стоп попадет к нам в кадр в этой поездке. Да никакой тормозок второй есть, да? Колбасу, яйца. В газетке курицу. <смех> орешки я взял. Почему? Ну, белки что ли с тобой? Бурундуки, орешки. Даже попить не взял в машине. Только это. <смех> Гель для рук. Алкогольный. <смех> Ох, энтузиасты. В общем, едем не знаю, куда. И за 3-9 земель. То есть с большими временными затратами и невысоким, вероятно, невысоким результатом Ну в плане просмотра на ютубчике И казалось бы, а зачем нам это? Не проще ли 100-500 раз снять город? И это наверняка зайдет и будет куча просмотров Или записать чисто информационный выпуск в стендапе То есть когда Таня стоит и просто разговаривает на камеру Как у нас на ТВ это называется, говорящая голова Вот, эти выпуски вообще не надо смотреть, можно просто слушать да, так проще, но мы же не как все, нам обязательно нужно показать то, что еще не показывали. Например, съездить за 150 километров от дома. Просто потому, что мы это можем Вы, кстати, можете перейти на Таймин канал Полистать список видео, убедитесь, что контент На ее канале разительно отличается от Обычного влогового контента о Таиланде Так что да, возможно и это Видео, которое мы сейчас снимаем, посмотрят мало Зато оно будет в сотни раз полезней а Конкретно небольшой группе подписчиков И это как раз повод продолжать то, что мы делаем Ехать туда, не знамо а куда Какие-то склады Я стесняюсь предположить, что здесь нет производства и что мы снимать будем там да, впереди да а то вообще какой-то не знаю заброшенный гора ангар это их здание а да как как он моток потуга токси едам банди яй дан саймы сайгом почти понятно как бы прямо и налево я успела погнать. большое здание, он сказал, уже похоже на то, что надо. И тут одно большое здание, все оказалось проще. Okay. Ну что ж, мы записали Хорошее, развернутое интервью Ну и как вы видите, производства тут, к сожалению Не оказалось Но это не повод отчаиваться, зато здесь очень много Продукции, из которой вообще Только из, одной, из одних примеров продукции Можно снять прям буквально фильм а товаров здесь не только на столе, но ну и в шкафах полно. Но все-таки хотелось бы показать производство, потому что ну как рассказывать о бренде, не э, без э, съемок, как его делают, там, как упаковывают. Попробуем договориться. Так, нас позвали на какое-то производство. Давай, пойдем. Прям по глазам ударила. Не то что запахом, а ментол. прям даже ментол до камфора. всего, камфора, травы, травы. всякие. О, ничего себе. Внимание. Экшен. Мне было очень приятно познакомиться. Слушает свой финальный стендап. Ну, по-моему, получилось все нормально. Тебе как? Хорошо? Все Отлично Ну и в конце съемок Ура! Похлопаем <you so> Cut. Cut. Cut. Подарочков надарили-то надарили Ну на обзор все Будешь дальше обозревать oh, Продукцию Вот это мы поработать Вот это мы блогеры YouTube, YouTube Думал, наверное, за полчасика отстреляемся на телефон. На телефон. Разлучились как всегда. Надо было еще свою старую телевизионную камеру притащить. Чтобы у него глаз выпал от этого Ютуба. Интеллигентный, но Ну, не ну да, да, конечно, он очень вежливый. То есть он хоть и таяц, но совсем-совсем. То есть у него другой менталитет. Видно, что он вырос за границей. Что там это? Или тут асфальт кривой? Или у нас колеса спустили? В общем, надо представляться. Когда мы когда представляемся, нужно говорить то, что мы хоть и YouTube, но снимаем с телевизионным подходом. Поэтому будет чуть-чуть дольше. Не просто на телефончик. Чтобы они понимали, что это. Не две минуты. Так, что у нас Чуть-чуть дольше. Это не 20 минут там напулять на телефончик. там, вот. А там часик, второй, третий, данная съемка у нас длилась три часа, то есть мы пока там поговорили, записали интервью, Таня узнала всю информацию, там, поснимали продукцию, ждали согласования, чтобы все-таки зайти хотя бы на минуточку на предприятие, там нас заставили облачаться во все эти костюмы, я тоже ходил в халате, в шапочке, вот, чтобы туда пройти, вот, но... Хорошо, хотя бы, вот, хоть чуть-чуть дали, иначе бы я вообще расстроился. Ну, а это еще и не все. Забрались, как я уже сказал, мы далеко, 150 километров от дома. Вроде все норм. Так, ну и, Фета, еще одна задача на сегодня, это доехать до дома. Два часа обратно. Хорошо на съемочку ездим, да? Два часа в одну сторону, два в другую. Ниже, рамши. сейчас Вообще, вот пока я работал на телевидении там, меня все время это, корреспонденты или редакторы мои кормили. То есть оператор должен быть сыт. Он, когда он сытый, он добрый, снимает хорошо и, и красиво ведущего в кадре. Вот. Но когда я начал работать с женой, меня перестали кормить. Тебя авансом кормлю всю неделю. Кормишь меня, конечно, дома. И меня, конечно, кормишь дома, вот, но... На съемках как-то я все время стоюсь голодный. Ты, наверное, считаешь, что слишком много себе, мне и так даешь, да? На работе как бы будь добр, терпи и работай. Мы в одинаковых условиях. Да, согласен. Но мне все равно нравится с женой работать. Так удобно. Mm -hmm. Те, кто говорят, что нельзя работать вместе паром, все это чушь. Если пара не может работать вместе, значит что-то... Надо решать, надо хотя бы к психологу сходить. Что там где -то? Не знаю, модно сейчас к психологам ходить. Вот я тоже. Сейчас думаю. все онлайн ходить никуда не надо. А, да. Что, дикие Бангкокские тук-туки. Вот они настоящие. Да, все переживают, кого теперь таксисты возят? Туристов, Тайцев Туристов возят, нет, кого С рынка вызов? едет смотри под завязку тук-тук забило. Вот второй тип тук-туков в Бангкоке. Вообще, в Бангкоке, наверное, собрались все типы тук <связывая> Кроме вот этих крытых чангмайских. Помнишь, такие красные <связывая> полностью, все в жести я не знаю, душегубка какая-то, мне не убьем ехать. Потому что там опасные горные дороги. Чтобы не вываливались. Да, чтобы не вываливались. Пойдем по-ням-нямаем. Севен наш спаситель. Еда. а теперь подведем итоги посчитаем как вы любите затраты по поездке у нас вышло 700 бат за топливо плюс около 500 бат на все платные дороги туда-обратно плюс 1000 бат это услуги няни которая весь день сидела с детьми кстати это уже со скидкой для нас Итого вот 2200 батов плюс Временные затраты. Мы уехали в 7 утра и вернулись в 4 вечера. То есть весь день потрачен. А, теперь главный вопрос всех интересующих: а что из этого имеем мы? По итогу у нас выйдет 10-минутная передача, которую посмотрит очень маленькое количество людей. И доход на Ютубе от нее будет ну, максимум 10 долларов. Просто потому, что тема узкая и ну, очень небольшая аудитория а, эту тему смотрит. Зато это будет польза полезная для всех, кто в теме и кто интересуется тайской косметикой. И заодно там, кстати, будет мега полезная ссылка на клуб поддержки для тех, кто хочет заниматься продажей тайской косметики и открыть магазин офлайн или онлайн у себя в городе. Ну, полезно же. Но не для всех. А поэтому вопрос. А насколько вообще оправданы все эти наши усилия? Или, может, все-таки стоило потратить это время на съемку 105 го обзора улиц Паттайи? Мы для себя на этот вопрос ответили давно. Но вот мне интересно, что думаете вы. А пока вы пишите в комментариях свои мысли по этому поводу, у меня есть предложение. Вы можете помочь нам в наших трудах. Просто перейдите по ссылке в описании и посмотрите Таня на видео. Если же у вас есть друзья, которые интересуются тайской косметикой, то скиньте им эту ссылку, им будет интересно. Заранее спасибо. Ну и на этом все. Я пошел готовиться к завтрашней съемке 150 го обзора города. Вот Увидимся. Пока. Что, вроде как получилось, удачно или нет судить вам на тайном канале, ну а мы приехали домой, довольны, но за.